Борис Пастернак. Сирень. Положим гудение улья, и сад утопает в стрепне, И спинки соломенных стульев, и черные зерна слепней. И вдруг объявляется отдых, и всюду бросают дела. Далекая молодость в сотых, седая сирень расцвела. Уж где-то телеги и лето, и гром отмыкает кусты. И ливень езжает в кассеты от красоты, И чуть наполняет повозка раскатистым воздухом свод. Лиловое здание из воска до да облака вставший плывет, И тучи играют в горелки, и слышится старшего речь, Что надо сирене в тарелке путем отстояться и стечь.